еще раз добрый день дорогие друзья погода у нас прекрасная и я решил выйти второй раз сегодня в прямой эфир приехал на второй объект и хочу вам показать как мы спасаем дом который купили наши уважаемые заказчики мы его не строили сразу предупреждаю да и поэтому хотел бы показать вот еще раз да чем лучше привлекать людей которые не только строить дом, да, который разбирается. Всем привет, я вижу, что вы присоединились к трансляции. И чем лучше привлекать людей, специалистов, которые не только умеют строить, а которые понимают еще в лошадь, и, ну, соответственно, смогут отделать потом дом. Значит, сейчас покажу вам несколько фишечек очень важных, да, которые обязательно запомните, да, и если вдруг вы решите дом покупать, а не строить, то вам это тоже очень пригодится. Значит, во-первых, смотрим на участок. Мы сейчас находимся в СНТ Авангард, это э, также Ленинградская область, и наша заказчика пилет этот дом и смотрим, что у нас происходит. Значит, вот он дом. Дом с виду прекрасный, все замечательно, красота, ну, глаз не оторвать. Но когда мы сняли вот снизу, э, видите, да, всю обшивочку значит, то ужаснулись мы, потому что, соответственно, мы здесь раньше не были. И вот я только что разговаривал с соседом, да, он не ужаснулся, потому что он это видел. Но мы ужаснулись чем? То, что вот под обшивкой дом стоит по факту не на нормальном фундаменте, а он стоит просто на земле. И под ним скапливалась вода. Вот чуть-чуть там щебни, вы, наверное можете увидеть да и под ним стояла вода значит что нам пришлось сделать, да чтобы у вас было понимание уровня вот я перехожу на соседний участок и вот у соседа колодец выше уровня фундамента дома видите да вот когда мы все скрыли мы увидели что под домом стоит вода следовательно ему жить осталось ну несколько лет Поэтому мы в срочном порядке, первое, делаем отмостку, значит, и второе, это прокапываем дренаж. То есть, понятно, что люди, которые строили этот дом, они не думали о тех людях, которые в нем будут жить, они думали только о том, чтобы заработать денег. Поэтому, значит, сейчас приходится людям опять вкладываться, хозяева понимают, что положение бесное, вот смотрите, как бежит вода. Это вся вода, которую вы видите, да, она бежит из-под дома, вот, вот вот оттуда оттуда. Потому что когда мы приехали, вода прямо стояла под домом. Вот теперь смотрим. И теперь смотрим, да, на то, как мы работаем. Мы уже согласовали все, и дренаж, и отмозки, и дали полностью консультации. И вот мы приступили к работам. Вот смотрите, какие у нас ровные дренажные колодцы, канавки. Да, вот мы их уже все прокопали. Просто я до этого был на другом объекте, вы это тоже видели, да? Вот мы их прокопали. Значит, мы все высоты проверили. И вот теперь, смотрите, как аккуратно у нас уходит вода. Вот я сейчас пройду вдоль дома. Уходит. И сейчас вот мы заканчиваем, будем заканчивать копать. Вот у нас уже пришел материал на дренаж. Вот видите, да? Мы его уже прокопали до края участка. И дальше будем выводить уже за участков и теперь хотелось сказать последних пару слов тем кто смотрит нас прямо сейчас и тем кто будет смотреть впоследствии дорогие друзья пожалуйста прежде чем делать серьезные решения касаемые строительства пожалуйста проконсультируйтесь у специалистов изучите вопрос и после этого делайте выводы покупать строить или кого-то приглашать для строительства поэтому всем хорошего дня кому сможем всем поможем надеюсь что в вашей жизни не встретятся люди которые вас так подводят вот. будут только хорошие строители поэтому всем хорошего дня мы продолжаем для вас работать все, всем успехов, всего вам хорошего. Обращайтесь там. А мы продолжаем свою работу. Если есть у кого-то вопросы, спрашивайте. Я еще две минуты не закончу эфир. Покажу вам то, что здесь сделано. Так, Сюша, спасибо. Да, спасибо вам, что вы смотрите Потому что действительно очень жалко Бывает Когда ты приезжаешь вот Видите, да, прям фундамент стоит на доме без, о, Фундамент стоит прямо на, на земле Без подушки, без всего Ну это просто ужас какой-то Так что, вот будьте, пожалуйста, внимательны Если есть вопросы Когда вы покупаете дом, позвоните Мы приедем, посмотрим, проконсультируем Потому что, конечно, Купать кота в мечте или строить у непрофессионалов это совсем беда.